Александр Гарьевич, скажите, пожалуйста, вот в каком случае можно прибегать к ЭКО? Начинаем? Да. Метод ЭКО или экстракорпоральное благотворение это вспомогательный, репродуктивный метод, позволяющий получить беременность и в дальнейшем получение ребенка. Он не является Основополагающие. Дело в том, что для МИД существуют строгие показания и противопоказания, которые опубликованы в действующем приказе номер 803Н Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наша клиника, наше отделение, оно позволяет нам, во-первых, Выявлять причины ненаступления беременности, то есть причины бесплодия И адекватно лечить эти проблемы Если уж говорить о конкретных стопроцентных показаниях для ЭКО То стопроцентным показанием ЭКО является отсутствие маточных труб Потому что при отсутствии маточных труб беременности да, наступить... Ну, просто невозможно. То есть все остальное можно восстановить если, но, но, во многих да, случаях? Во многих случаях, если у женщины имеются маточные трубы, если нет мужского фактора бесплодия, то эта проблема решаема без применения экстракорпорального плодотворения. А, то есть вы в своей клинике этим тоже занимаетесь? Абсолютно правильно. Да, мы занимаемся в, пер... в первую очередь, в первую очередь мы выявляем проблему, Определяем тактику ведения, лечения пациентов, определяем факторы, которые мешают наступлению беременности, адекватно реагируем с применением фармацевтических средств, различных методик. Вот. И если, конечно же, эти методики нам не дают наступление беременности, то тогда мы через определенный интервал времени переходим к вспомогательным репродуктивным технологиям. В частности, экстракорпоральному оплатованию. Спасибо.